Привет всем, друзья, с вами Гриф, и сегодня вас ждут тактики игры за медика на картах режима захват, а если быть точным, на рейтинговых матчах. Это уже вторая часть по тактикам на РМ, и здесь мы разберем три новые карты, какие вы увидите далее. А кто не смотрел первую часть, сможете перейти на нее, кликнув на подсказку. Итак, погнали! Ну а сейчас, как вы видите, у нас карта стройка, и первая тактика называется «Ловля на живца». Как вы уже догадались, нужно убить одного противника и отойти в сторонку, подождать, когда его реснит медик. Для этого было достаточно выйти из автобуса и забрать нашего снайпера. Так, вернусь я, пожалуй, к автобусу и сделаю второй заход. Мне уже интересно, удастся ли выманить медика. Опа, ну смотрите. И снайпера, конечно же, вот, тактика работает. А давайте не будем на этом останавливаться и потусуемся где-нибудь поблизости. Так, штурмовик. А вот и наш медик. Сработало даже лучше, чем было задумано. Часто после вылета одного из наших тиммейтов противник просто начинает рашить. И тут я решил бросить оглушалку прямо на центр, и как оказалось, совсем не зря. А сейчас у нас карта депозиты, и лучше всего начинать раунд мне удавалось, играя именно с подсадок. Кстати, если вы не знали, здесь есть такой прострел. Часто враги забегают в конец того коридора и через него пытаются кого-то спалить. Так. Что, может подождем, когда его резнут? Чтобы он больше сюда не забегал. А вот и медик подходит. Все, я думаю, здесь ты больше не появишься. Интересно, что же там на той стороне Опа, там кто-то был Кстати, на карте депозит Так много прострелов, даже через дверь Можно убивать И, кстати, в начале раунда Лучше всего тусоваться именно на втором этаже Чтобы вот так вот на нежданчике Принимать медиков И после этого, конечно же, менять позицию И осторожно заходить уже с другой стороны А мне кажется, или наверху кто-то есть. О, там медик. Сейчас мы его обойдем. О, слушай, там еще кто-то пробежал. Нужно быстрее отсюда сваливать. О, да он резнул кого-то. Теперь там два медика. Ну-ка, давай. Один есть. Давай, давай, давай. Отлично, второй есть. Все. Да я, походу, один остался. Интересно, а где же остальные? Так, наверху кого-то слышу. Так, понятно, он пробежал к тем медикам, сейчас будет резать, наверное. Так, остался только снайпер. Хм, что бы я сделал на его месте? Скорее всего, побежал бы на респу и крысил бы до последнего там. Сейчас на всякий случай возьмем коды и проверим это. Так, давайте я сейчас задумлю длину, а пробегу я, наверное, через центр. О, походу я был прав, он действительно сидит у нас на респе. Так, я тут знаю еще один крутой прострел, сейчас вам покажу. Попадется он там, нет? Слушай, он... вот он, Есть. Ну и как я понял, играю за защиту. Нужно тоже начинать с подсадки на второй этаж. У меня лучше всего получалось проходить опять же на этот балкон. И здесь уже можно спрыгивать и обходить врага в спину, в случае чего. Либо находиться наверху до того момента, пока враг сам к вам не придет. Или не выйдет снизу. Ну а сейчас у нас карты комплекс, сторона атаки... Сейчас будем рашить через центр. Так, я так понял, тут противник все позакрывал. Еще слева кто-то был. Так, ну его походу убили, да? Да, его убили, отлично. Но сейчас нужно будет забежать наверх и залезть на крышу. Хотя тут дверь открыта, но все равно я полезу наверх, чтобы потом неожиданно спрыгнуть. Посмотрим, что получится. Так, ну все, там последний, наверное, остался. А вот и он. Вот так вот надо играть на этой карте. Если вам видео понравилось, непременно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. А прямо сейчас подведем итоги конкурса на тысячу кредитов. Для этого копируем ссылочку с того видео с конкурсом, вставляем ее на наш сайт, который выберет случайный комментарий и, собственно, по нему мы определим победителя. Сразу напомню, что для участия в конкурсе вам нужно было просто подписаться на канал Синон и оставить комментарий под тем роликом. Итак, Никита Шелков. Сейчас мы проверим, подписан ли он на канал Синон. О, сразу видно подписочку Я тебя поздравляю Теперь просто отпишись мне в личку на ютубе И забери свою тысячу кредитов